Агнеза ГТ огнезащитный терморасширяющийся герметик. Применяется для огнезащитной заделки кабельных проходок и конструкционных швов. Акриловый однокомпонентный герметик предназначен для монтажа внутри помещений. В системе с негорючей минеральной ватой обеспечивает предел огнестойкости до 180 минут. При воздействии огня и высоких температур огнезащитный герметик начинает моментально расширяться, образует плотную пенококсовую пробку, которая не пропускает огонь и дым в соседнее помещение. Герметик является эластичным, быстросохнущим, атмосферостойким и морозостойким. Обладает отличной адгезией к металлу, дереву, бетону, кирпичу и пластику. Системы с герметиком Агнеза ГТ сертифицированы на разные пределы огнестойкости для огнезащиты кабеля и конструкционных швов срок эксплуатации покрытия не менее 10 лет.